Кажется, этот парень вернется домой с новым ароматом. Этому парню явно еще очень далеко, чтобы попасть в команду Оушена. Когда в детстве ты открываешь киндер сюрприз, но там оказывается совсем не то, что ты ожидал. Я думал, что такое можно увидеть только в фильмах. Наверное, нет ничего обиднее, чем платить за кегу с пивом, но так его и не попробовать. Так вот, оказывается, как рождаются погрузчики. Вот почему работать в офисе все-таки намного лучше, чем дома. А вот еще одна фобия для водителей. Если что-то идет не по плану, делай вид, что так и было задумано. Теперь она точно будет держать телефон крепче при входе в лифт. Вот еще одно видео, которое доказывает, что собака это лучший друг человека. Но если это вас не убедило, то вот еще один ролик. Это видео точно доказывает, что от судьбы никуда не уйдешь. Кажется мы еще многое не знаем на что способны кошки. Этот парень нашел новый способ как избавиться от шатающегося зуба. Судя по его выражению лица, это самый первый раз, когда его подставила сестра. Если бы не это видео, то они явно списали бы всю вину на этого парня. Не стоит бежать на помощь тому, кто только что подскользнулся. И вот почему. Интересно, после таких роликов я один стал проверять ручной тормоз дважды? Все таки есть недостатки у современных технологий А вот еще один ролик, который это доказывает. Тот момент, когда в семье появился очередной пранкер. Когда ты очень спешишь, но тебе еще нужно помыть машину. Кажется, этот парень совсем недавно получил права. Кажется, этот медведь явно не ожидал такого поворота событий. А это тот момент, когда попросил свою девушку о помощи. Очень многое зависит от того, какой характер у начальника на работе.